Матч за третье место между командой «Пошленькие сучки» и «Сладкие писи». Начинается и пройдет он, как обычно, в формате «Best of 1» на карте «The Dust 2». Состав команды «Сладкие писи» — это они «Утка», «Мисс», «Мармеладка», «Булочка», «Лыса» из «Бразерс» и «Марина 23». А «Пошленькие сучки» — это «Ксения», «Девочка-ангел», «Белка», «Буханочка» и «Девушка-мент». Помните, как девушка мент разносила, да? Это очень опасная соперница. Также, пока у ребят идет по ножовщина, хочу поблагодарить спонсоров данного турнира: это Фрося, Дарси, ванильный сосочек, Енот, Зверь и Эприл. И именно эти ребята подогнали девчонкам призы на этот самый турнир. Ну и непосредственно, конечно же, матч за третье место. За третье место команда получит привилегии. Мецената на, на месяц, сроком на месяц. Ножи, кстати, выигрывают у нас пошленькие сучки, и очевидно, что это стей. А, так вот. И каждая из девушек получит по одному стикер-паку ВКонтакте в руки. Ну а за четвертое место символические стикер-паки. Опять-таки, каждой девушке по одному набору прилетит. Поэтому, поэтому предлагаю начать а, пистолетный раунд. Тем более, девчонки его уже начали. На шифтах... Сладкие писи занимают точку Б. И, естественно, за счет этого слышат выбегающих пошленьких сучек на точку Б. Здесь заканчиваются патроны. Очень не вовремя у мисс Мармеладки. Еще и в спину забегает девушка-мент. Три в три с потерянной бомбой, но не потерянной точкой Б. Девушка-мент. Еще один минут по булочке. Здесь какая-то по понажовщина начинается. Девушка-мент просто режет Марину. И Ксюша. И сколько экшена, черт возьми, в этом пистолетном раунде было. Но победительницами все-таки становятся пошленькие сучки. Вот так вот, дамы и господа. Жесть! Жестяйшая. Под конец 2021 года мы с вами увидели уже достаточно много Counter-Strike. Справедливости ради в глобальном плане я бы, наверное, сказал, что. За весь декабрь Counter-Strike интересного и красивого было больше, чем за весь год, за что отдельные респекты, конечно же, людям, которые этот Counter-Strike нам демонстрировали, заказывали комментирование и, собственно, играли. Ну а здесь респект девушкам и, конечно же, организации Женский эпицентр за данный... Ивент Лысая из Бразерс в соло. Удается забрать девочку Ангела, следом еще и девушку Мента вырубить. Вот так девочки и девушки отправляются отдыхать. Остается только Ксюша, Белка и Буханка. И следом минус Белка, третий минус от Лысой из Бразерс. Вот это экшен, дамы и господа. Больше экшена, нужно больше экшена. Ой, четвертый! Блин! Почти пятую забирает, но нет, все-таки Ксения оказывается более проворной. Попадает сопернице в голову, в результате чего победы в раунде достичь не удается. Но, гайс. Гайс. четыре минуса, елки-палки. Насколько красиво это на экономическом, хочу обратить внимание, раунде, дорогие друзья. Но, к сожалению, чуть-чуть. Но не считается в результате все-таки этот раунд победным для сладких пись. Хотя было, конечно, все очень красиво сыграно. Пусть это раунд одной девушки. Но гораздо грустнее, что этот раунд еще и не выигрывается. Девушка-мент сбрасывает бомбу на мидл своим э, напарницам. Тем временем Ксения забирает Марину. А бомбу, кстати, никто так и не забрал. И на точку Б ее до сих пор так никто и не отнес. И вот именно поэтому, судя по всему, девушка-мент решает спуститься сама вниз. А здесь в спину забегает мисс Мармеладка, которую девушка мент съедает. Минус от девочки Ангела, булочка, последний оплот и последняя надежда точки Б Заканчиваются патроны достает USP. и нет и все же нет 3-0. Вот, вот взду вдумайтесь, дамы и господа, насколько сервер женского эпицентра крут, потому что многие считают, что это, в общем-то, такой себе типа сервер, типа, чем он отличается от других. Вот модератор, наш горячо уважаемый и любимый Богдан, пишет, что когда учился в школе, он, бывало, в 7 утра заходил на сервер, потому что потом на него было не пробиться. И сейчас, кстати, ситуация сохраняется. Просто так вы на этот сервер не попадете. Он всегда 32 из 32. Так что имейте в виду. Как результат, 3 в 3, точка Б. И, в принципе, позиционные преимущества Это все, чем сейчас обладают хошленькие сучки При попытке к выбиванию Марина-23, к сожалению, погибает Лысая из Бразерс не в силах законтролировать спрей но еще и погибель, погибель настигает Ох ты! Ну, тут, тут как бы, я не знаю, наверное, лишних комментариев давать не буду Поэтому просто 4-0, давайте так Начало многообещающее для пошленьких, потому что, опять-таки, сильная сторона за ними, и они ей вправе пользоваться. И пользуются они ей, э, по праву, надо сказать, справедливо, очень круто. Потому что, ну, шансов пока что не отдают. Во всяком случае, снайперская винтовка снова у девушки мента появляется. Девушка-мент, как вы помните, стреляет жестко, черт возьми, с этого самого девайса. И булочка на точку Б пробегает уже с меньшей частью своего лайфбара. 47 хп осталось после попадания через дверь куда-то в ногу, судя по всему. Ну что, размен на точке Б. Но после этого размена, разумеется, слово за... Ой, попадание в ногу из глока добивает. Просто вот так легко и непридужденно. Многие парни так не играют с АВП. Девушка-мент продолжает стрелять с АВП, как будто это просто какой-то пулемет. В общем, не девушка, а машина для убийств, как мне кажется. Это 5... Ноль Аргентина-Ямайка, дорогие друзья. Именно она. За что-то у нас снова опять... Э -э... Улетает в бан на 5 минут. <с pore Criticar> да, и если что, Богдан был в школе 4 года назад. Просто. Ну А то вы, правда, подумайте, что это было вчера. <с outdoors> Богдан 4 года назад, как закончил школу. Собственно, вот 4 года назад уже нельзя было пробиться на этот сервер. Думайте, дорогие друзья, думайте. А я в школе был 16 лет назад, пишет Денис. Да, кстати говоря, Денис, я школу закончил 14 лет назад тоже. Ну не тоже, 14 это не 16, но тоже в смысле давно. А в этом же раунде, в этом, вот в этом же самом, который мы сейчас с вами смотрим, Лысая из Бразерс пыталась убить свою напарницу по команде. Вот настолько девчонки напряжены, что даже думают, э, дескать, э, напарницы являются предательницами. Глушить надо всех. Ну, 2 в 5. В целом, раунд-то для пошленьких, конечно, максимально провальный. Ну, и еще один минус по девушке-менту. Белка последняя. Белочка, как там было, хвостиком махнула, да, все дела. И бомбу не успеет, наверное, поставить. Успевает. И Марина такая стоит в тешку настреливает. Ух, никого на точку Б не пущу. Забавный момент. А кто-то дефать-то будет? А, дефает уже. Все. Все отлично. Мне просто показалось, что сладкие писи такие минус сделали, а дефать бомбу не стали. 5-1. Отлично. Открыли счет. Значит, не проиграют в ноль. И значит, еще поборются. И значит, болеем за красивый Counter-Strike. И также напоминаю, дорогие друзья, вы можете проголосовать в чатике. за... Команду, которая, как вы считаете, достойна победы в данном турнире. Пока что у нас, кстати, лидирует команда Girl Power. 35% отдали голосо свои за них. На втором месте пошленькие сучки. К сожалению, пошленькие сучки в турнире уже выиграть не сумеют. Этой прерогативой могут довольствоваться лишь Girl Power или же сосите ноги. Мисс Мармеладка вместе с Булочкой останавливает выход на точку А, но не полностью, естественно, его останавливают, потому что... Кстати, смотрите, встреча хлебобулочных изделий. Буханочка убивает Булочку. Насколько жесткий сегодня Counter-Strike. Мисс Мармеладка вместе с Лысой из Brothers. Это, конечно, жутко, что она Лысая из Brothers, но, тем не менее, забавно. Мисс Мармеладка минус Буханочка, девушка Мент, остается один на один с Лысой, а бомба установлена под длину и никуда иначе, но установлена она зато достаточно в хорошую позицию, с Калашата такую позицию будет пробить тяжелее, чем с АВП, однако, здравствуйте, девушка Мент, хедшот и 6-1. Ну 16 получается, чаще всего заканчивают в 18 школу Все правильно, Богдан, потому что я ушел из школы в 16 лет То есть, соответственно, закончив 9 класс Я закончил 9 класс, потом ушел в техническое училище Получил профессию и отправился учиться на высшее образование На заочку, чтобы работать и оплачивать себе учебу Такой вот путь был проделан Прием точки Б, надо сказать, был очень и очень радушный. Девушки из команды Сладкие Писи угостили своих соперниц чаем. Совсем с чем только можно было угостить, опять же. На табло 6-2. Красивые, вполне себе красивые, уверенные 6-2. Красивые для э, пошленьких сучек, разумеется, пока что команда Сладкие Писи не могут порадоваться тем, что у них как бы все красиво получается. Но что самое главное получается. Под каждую соперницу, как и под каждого соперника, э, нужно учиться играть отдельно, да. И, то есть то, что сейчас Сладкие Писи проиграли соперницам из команды Сосите Ноги, не означает, что они проиграют пошленьким сучкам. Просто нужно понять, как теперь их новые соперницы играют. Новые соперницы справедливости ради настреливают, конечно, очень жестко. И пошленькие сучки, наверное, в этом матче все-таки являются заслуженными фаворитками. Девушка-мент даблкил. Булочка и Лысая остались вдвоем. И, конечно, это пара... Может попробовать сейчас реализовать позицию зигзага. Тем более Белочка здесь настреливает с МПшки. МПшка в таком, конечно, контексте девайс не очень рабочая. Однако минус именно от этой самой МПшки получается сделать. Ну а на табло 7.2. Кстати, хорошая хаешечка была проброшена, если я не ошибаюсь, Ксении, И, в общем, да, 7.2. ХЗ мне жалко подружку. Пишет Влад ТВ, Таня рви всех. Ну уж не знаю, кто здесь Татьяна. К сожалению, никто впрямую Татьяной не подписался, а ник Влад не указал. Ну, у команды сладкие писи наступают проблемы экономического плана, а точнее отсутствие полноценной экономики на всю команду. Лысая из Бразерс, хоть и не обладает девайсом, но, кстати, обладает наглостью убивать своих соперниц. Булочка! Снова булочка! Ну, булочка просто зарешала в этом раунде. Все цело. Ксения, минус мармеладка. Нужно сделать еще три минуса. Есть информация как минимум по двум соперницам. Это булочка и Лыса из бразерс. По Анютке, возможно, нет никакой информации вменяемой. Но здравствуйте, говорит Анютка. Оставшись с двумя хп, она все-таки забирает Ксюшу и приносит третий матч матчпоинт своей команде. В каком раунде они командами поменяются? Товарищ Ява, э, командами они поменяются в 15-м раунде. Точнее, сыграв 15-й, то есть 16-й раунд начнется уже со смены сторон. <с <Cube> <с <poems> <с <foreign language> в общем, в общем, 10 раундов пока что у нас позади. Девушка-мент, энтри-фраг по Марине. И, в общем, это развязывает руки девчонкам. Да, они до этого у них они были как будто бы связаны. А в наручниках они были, на самом деле. В пушистых розовых наручниках. Минус от Ксюши по мармеладке. Буханочка уступает в перестрелке булочки. А булочка за это наказывает еще и белку. Вот такая вот булочка у нас, дамы и господа. Вот такая жесткая и очень непростая булочка. Не успеваешь убить ее? Она сделает два минуса. Вот так вот. 8-3. Все-таки победа в первой половине за пошлими. За пошлими. А, за пошлими. Еврея официального так. Это что? А, за что мне дали? Я даже никого не оскорбил. А вот если Богдан пишет правду, то да, такое ни в коем случае нельзя. Вообще никого оскорблять в чате нельзя. Уж подобно, подобно, Подавно спонсоров. Господи. Одно слово не смог выговорить важды. Девушка-мент минус булочка. Девочка-ангел минус... Марина 23. Снова у нас тучки сгущаются над спотом. А уходит на перезарядку Буханочка. И вместе со своими напарницами по команде отправляется все-таки на финальный штурм точки. А Лысая из Бразерс. Это звездный час для нее. Но нет, черт возьми, это... Это звездный час, оказывается, для Ксении, которая ждала приход соперницы в спину. 9-3. Очень красивые командные результаты демонстрирует команда «Пошленькие сучки». У них действительно все как-то получается прям вот командно. Командно. Я бы, если с закрытыми глазами, не сказал бы, что это играют девушки. Но, увы, я знаю, что это играют девушки. И поэтому я прям вдвойне, вдвойне рад тому, что сейчас происходит. Простите, дорогие друзья. Далее, минус от буханочки по булочке. Вендетта сейчас, кровавая вендетта произошла. Опять-таки двух хлебобулочных, и на этот раз э, хлебобулочные изделия из команды Пошленькие Сучки оказывается круче. Минус от Ксении по Марине, ряды команды Сладкие Писи уменьшаются, редеют, так сказать, вот прям не по дням, а по часам. Ну, почему бы не сыграть точку Б на самом-то деле команде опошленькие сучки? Я думаю, вполне себе было бы идейно. Лысая из Бразерс в соло и позиция ее, собственно говоря, под длиной. Девушка-мент устанавливает бомбу и сейчас самое главное типа для победы в раунде не прос... Вот это поставленная бомба, да? Могла бы быть. Но лысая из Бразерс так не считает. Однако Ксения тоже, в общем-то, не придерживается такой позиции. Она утверждает, что победы в этом раунде достойны, пошленькие. И в принципе так и есть. 10-3. Когда комментатор называет название и Ники, стыдно почему-то. Ну, я согласен, мне тоже немножко э, стыдновато, конечно. Но э, ребята, точнее девушки, сами себя так назвали. И поэтому я не могу, не, не имею права называть их как-то иначе. Ведь они же себе такие названия придумали. Ну, если они придумали, значит, я должен называть так, правильно? Правильно, я думаю, правильно. Э, три минуса от команды Пошленькие Сучки. Анютка погибает, это четвертый минус. И Мариша, 23 есть ФАМАС, и тут сразу три соперницы стоят. Казалось бы, выбирай любую, но ведь они же не просто стоят. Они стреляют, и Маришку все-таки перестреливают. 11-3. <coughs> ну, а вообще, на самом деле, давайте все-таки обсуждать Counter-Strike, а не Ники, участницы этого турнира. Потому что, ну, Ник может быть какой угодно, согласитесь. Это не так сильно влияет на исход события. А вот красота матча... Куда важнее, как мне кажется. Девушка-мент. Это фраг по мисс Мармеладке. Булочка, мне кажется, конечно, загуляла очень сильно и очень далеко от меда. В результате, конечно, к не несчастью, без минуса, но оставляет 4 хп у девочки Ангела. А, продолжают погибать сладкие письки, к сожалению, одна за другой. Лысая из Бразерс в паре с Анюткой остались вдвоем. Да и, в общем-то... В общем-то... Ну, типа, спреят в белке сейчас не зашел. Буханочка, смотри, Буханочка отправлялась убивать, но там оказалась первее Ксения. И в результате даблкил под занавес раунда оформляет именно она. 12-3 на табло. Первая половина улетно-крутотенская, если можно выразить свое свою радость увиденному э, такими словами за командой пошленькие сучки девчонки действительно очень круто провели атаку, прям я бы рекомендовал многим парням учиться у таких девушек и тогда у вас будет все очень круто ну а теперь прием, посмотрим как оборона у пошленьких окажется такой же железобетонной как и атака хаешка от буханки минус анютка печально пока что все начинается лысая из бразерс продавливает и буханочку и девушку мент а вот тут уже, да, дамы и господа, 3 в 3. Все неоднозначно. И причем более чем неоднозначно. Но с Тэшки подтягиваются девочка-ангел и Ксения. И уже Ксения вместе с девочкой-ангелом, кстати, делают по минусу. Марина-23 получает свое ушко э, после выстрела белки. И это, к сожалению, для сладких пись 13-3. Увы, экономика, конечно, не позволит закупиться в следующем раунде, но через один, как минимум, полноценный девайсный, конечно, можно увидеть. Однако сладкие писи могут быть очень-очень и очень интересными девушками, да, так скажем. И удивить нас попытаться, что, собственно, и пытается сделать Марина-23, она покупает автомат Калашникова. Во втором раунде половины сразу появляется девайс. И порой этот девайс действительно может на что-то а, повлиять. Финал уже нет, господа один Сомчик. Финал будет как раз следующим. Сейчас мы смотрим матч за третье место. <клес> мисс Мармеладка. Вот такой реализации жесткой П-250 я давненько не видел, но хороший выстрел это надо признать. Анютка и мисс Мармеладка вместе с Лысой избрали. Ой! Ой, какую ХАЕшку уронили в т то Дабл от девочки Ангела. Добивает тех, кто успел убежать от хаешки. Ну а кто не успел убежать от хаешки, вы сами знаете их судьбу, точнее, ее. 14-3. А почему он на CS GO похож? Прям сильно. Кто он, во-первых? Кто он похож на CS GO? Если вот эта игра похожа на CS GO, так тогда, конечно, это Counter-Strike 1.6 с версии. То, из чего, в общем-то, и появилась Counter-Strike Global Offensive. Девушка-мент. Отличная аркада в Т-шку. Иначе сказать не могу. Дабл-килл на приеме соперниц. Девочка-ангел подхватывает эстафету. Но дабл-килл сделать не удается, как минимум, на данном этапе. Приходится... Ух ты! Вот это прострелило. Отличный выстрел от Мармеладки. Потерян контроль над точкой Б. Есть бомба на руках. Собственно, здесь... Ну, ну, мисс Мармеладка. Бомба-то у вас. Ее бы неплохо было бы поставить. Минус от Ксюши. Два минуса от Ксюши, и это 15-3, дорогие друзья, пошленькие, в одном шаге от третьего места. Так, кто там? Я сказал, девушек сегодня не обижать вообще даже намеками и шутками, не пытаться. Вообще никогда их не обижать. Сегодня прям в особенности. Ну, потому что за всеми комментариями я не успеваю уследить. Но вообще, как бы, не пытайтесь. Не пытайтесь. А то сейчас Богдан... А я раз разрешаю Богдану расчехлить Банхаммер. Он имеет право наказать любого, кто кого-то будет оскорблять. Как минимум, вырубить на 5 минут из чата просто налегке. Два минуса от сладких пись. Даже три. Даже три минуса. Ксения и Белка остаются вдвоем. Белочка... Белочка. Нет. Грызет орешки, но соперниц не убивает. Теперь вся надежда только на Ксению. Если мы увидим эйс в исполнении э, Ксюши, то мы увидим с вами скорую победу команды э, Пошленькие. Но эйса здесь, я так думаю, конечно, не будет. 44 хп это не то, что нужно для победы. Ну и опять же, ситуация 1 в 5, это тоже не то, что нужно. 15-4. По-прежнему матчпоинт. И тем не менее, все по-прежнему возможно. Итак, что сделают в этом раунде сладкие писи? Вопрос. А почему вопрос и почему он важен? Потому что от их действий будет зависеть, продолжится ли у них камбэк. В общем-то, у команды пошленьких сучек все не так уж прям и благоприятно с деньгами на раунд. И девушка-мент на дигле отыгрывает минус по... Девочки Ангелу пытается подобрать, нет, просто пытается в наглую добрать соперницу, имея лишь только Дигл, и делает два минуса, забрав Анютку и Марину. Остается одна с 74 хелспоинтами и калашом. И может мы наконец-то увидим первый эйс? Мне бы очень хотелось бы увидеть и поздравить хоть одну представительницу прекрасного пола с эйсом в ее исполнении. И, может быть, сейчас наступит тот самый момент, когда мы увидим под занавес прекраснейшие минус пять. Ну, либо же увидим камбэк от сладких пись. Такой вариант мне тоже вполне себе нравится. А вот он, третий минус, дамы и господа. Флешка за спину залетающая. Ну, не такая прям уж результативная флешка. К сожалению, нет времени на дефьюз. Но есть четвертый минус, дамы и господа. Финальное слово за булочкой. Ну, а взрыв бомбы лишает всех участниц этого матча жизни. 15-5. Мент вообще суровая. Да, девушка-мент сурова максимально. Сегодня она настроена была на победу. К сожалению, в полуфинальном матче немножко не повезло. Но сразу видно, что она настроена занимать третье место и меньше даже не хочет брать. Камбэка не будет, ПС затащат. Это просто невозможно вытянуть. Но почему же? Вполне себе. Энтрифрака танютки по Ксении и девайсов нет. Собственно, выбивать соперниц с чем? Пока что не с чем. Булочка ждет, что кто-то придет в аркаду, в, например, в условный зигзаг. Там же, кстати, у нас еще одна э, подруга боевая ее находится. Но пока непонятно. Сладкие писи, во всяком случае, размениваются позиционно-то в плюс. Численный перевес двухкратный, Точка А. За ними Ну, мне кажется, такое уже вот как раз таки не выбивается А это шестой А ведь еще дальше, раунд за раундом Раунд за раундом Можно попытаться достичь Чего-либо хорошего <къех> Знаешь игрока Про? Игрока про не знаю Знаю, что у меня есть на канале зритель С таким никнеймом Девушка мент, даблкил А чем черт не шутит, собственно говоря Еще один минус но Марина 23 сегодня, вне всяких сомнений, получает награду Спасительница года. Спасает свою команду от поражения, не позволяя вытащить этот серьезнейший клатч своей соперницы. Счет 15-6. Дальше. Девайсы какие-никакие, но все-таки у пошленьких имеются. Вот оно, вот оно, спрейдаун, но не туда, куда нужно. Ксюша попадает по соперницам, делает им достаточно больно, но не убивает их. Вот такой вот приколдесец. Тем временем на точку Б, как к себе домой заходят сладкие писи. Очень интересно, как сладкие писи заходят к себе домой. Я типа сравнил, наверное, не очень, конечно. Удачное сравнение, даблкил от -сини. Дамы и господа, я вижу, в чатике попросили... В чатике попросили тап, успеваю нажать тап, пока все еще не вышли. А выход все-таки будет. Дамы и господа, это 16-6. Пошленькие сучки выигрывают в матче за третье место и, естественно, занимают третье место. За свое старание они получают привилегии премиум-мецената на месяц. Каждая участница, а также один стикер-пак ВКонтакте на выбор точно так же для каждой участницы. Ну а за четвертое место сладкие писи получают... Просто комплект стикер-паков на каждую участницу. Вот такой вот матч, дамы и господа.